Прямо сейчас, САС, а Леонид Невский О, его новый охуительные истории. У истории просто доебали уже. 83-й год. Ивановская а область. Небольшой городок. Жухи! Вали, петушар! Николаю предстояло хорошенько подрочить и выспаться, но всего через четыре часа мужчина проснулся. Было от чего? Что за черт? Что за черт? Городкевич бросился к соседям, постучал. Открывай Якую! В театре всегда много детей, да и взрослые не упускают возможности снова пережить Ветнам, вспомнить ощущение беззаботного детства. А мы не опоздали? Заткнись, блядь! Между прочим, репертуарий театра для взрослых – самый саслый в мире спектакль. Товарищ, вы Мне на вокзал полчаса осталось, пожалуйста. Ну, ведь на вокзал-то. Да, пизда. Товарищ товарищ, товарищ, товарищ, вы свободны? Товарищ. Иди нахуй. Опаздываю. Нахуй. Мне на вокзал. Нахуй. Пожалуйста. Нахуй! По сути, раб государственного предприятия. На самом деле, Плохо Как же вы меня все заебали? Слова Лорел и Сос? оказывали на водителей таксомоторов творов, магическое действие. Товарищ. Сос. Погнали нам! Ну, слава богу, успели. Пассажиры задремали. Одной женщине не спалось, она вышла по Привет! А затем выскочила обратно с криком. <говорит> Пассажиры отозвались на крик <говорит> и остолбняли. На Начальник поезда открыл пору на ладо, А через несколько секунд обосрался и вышел, пошатываясь, бледно как полотно. Испугались? Опасалась! Give up the Вы кто? Андрюха, у нас Возможно, криминал. ха ха ха ха Ару, Характер ранений указывает на указку. После каждого удара Убийца проворачивал Убийцу и кричал. <рых> и нож Эй-эй, может быть, сексом возьмете, а? Ну-ка. Давай. Давай. Хе-хе, давай. А злодеи со страшной зеленой рожей дети знали по рассказам взрослых. Шапроновые чулки наверняка стащили у папы. попадет им. Эксперты решили еще раз решить проверить все. Ой -ой. И при более внимательном осмотре вскрылась время. Гаденыш, На... блять, блядь, за старое взялся. На шее погибшей разглядели след таксиста. На первый взгляд, счастливая семья. Директор поставил жесткое условие. Или ты будешь как -си работать? Или ты будешь как -си работать? Ты пидор, ты. Может, и пидор. Начала с потасов. Трачунов на силу разняли, феляли. А вскоре ей нашли убитого.